сурово. Я успел, кстати, заснять момент. Отлично. Класс. Фильм. Помещаем. Алло. Всего доброго. Блин, работа позвонила. Самый момент. Меня можно не по центру камера, а даже пить по ниже. Пять секунд одного, пять секунд другого, пять секунд третьего. Снимаем. Угу. Так, стоп. Все, извиняюсь. Все, извиняюсь. Все, извиняюсь. Все, извиняюсь. Все, извиняюсь. Все, извиняюсь.